Добрый день, дорогие друзья. Накануне Нового года и Рождества, в дни самого семейного и объединяющего самых близких людей праздника, мы открываем в России год семьи. И столь значимое для всех, для всех нас событие стартует сегодня здесь, в особенной аудитории. И люди, собравшиеся на этот праздничный вечер, хорошо понимают неприходящие ценности семейного очага, Незаменимость заботы со стороны родных, самых близких людей. Здесь многодетные матери, и отцы, молодые семьи и старшие поколения, вырастившие уже внуков. Здесь также находятся патронатные воспитатели, открывшие свои сердца детям, которые остались без родителей. Люди неравнодушные и своим личным примером доказавшие, что чужих детей не бывает. Все вы по собственному опыту знаете, как не непросто дается достаток, уют, тепло в доме. И в каждой из ваших семей прочные семейные устои подкреплены огромными ежедневными усилиями, трудом, терпением, ответственностью. И чрезвычайно важно, чтобы наступающий год семьи помог возрождению именно такого ответственного и уважительного отношения к семейным ценностям. Думаю, вы согласитесь, что преемственность таких традиций очень нужна и современной России. Ведь чем больше семей живут в гармонии и согласии, чем сильнее они скреплены общими целями, ценностями, нравственными началами, тем гуманнее все наше общество. А когда мы говорим о престиже и достоинстве страны, то в огромной степени имеем в виду моральные ориентиры и достоинство каждой личности, включая наших самых маленьких граждан. Все эти качества берут свои истоки в семье, и уже с молодых ногтей человек получает в семье первые уроки уважения к старшим, открывает для себя мир и то самое ценное, с чего начинается Родина. Ведь именно в семейном кругу прививаются самые первые гражданские чувства – Любовь к своей земле, понимание истории и культуры Отечества. И наоборот, безучастные отношение общества и недооценка роли семьи порождают такие недостойные для человеческого общества явления, как брошенные дети и забытые родители. И в целом негативно влияют на демографические процессы в стране. Вам хорошо известно, что в последние годы мы начали реализацию социально ориентированных национальных проектов в здравоохранении, образовании, строительстве жилья. Эти сферы, безусловно, базовые для любой семьи. И особую роль призваны сыграть меры долгосрочной демографической политики. В России, причем впервые в ее истории, был введен так называемый материнский капитал. Да, пожалуй, не только в России, и в других странах этого не делается. Стали выплачиваться родовые сертификаты, улучшаются база медицинских учреждений. С начала 2007 года увеличено пособие по уходу за ребенком. такие же пособия установлены неработавшим ранее матерям. И я уже говорил, что эти выплаты мы будем индексировать. Все это уже приносит свои результаты. Только за 10 месяцев текущего года родилось более миллиона трехсот тысяч долгожданных в России детей. Это на 8 больше, чем в 2006 году. Создаются условия для работающих родителей. Стало частично компенсироваться плата за детские сады. Практически в два раза увеличены выплаты на содержание ребенка опекунами в приемных семьях. Возросла и оплата труда приемных родителей, ведь именно семейное воспитание во многом определяет. Каким станет человек? Ни государство, ни даже лучшие педагоги, дай бог им здоровья, все равно ребенку заменить семью не смогут. И в будущем году мы будем продолжать устраивать судьбы детей-сирот, чтобы этот процесс шел быстрее, а главное на пользу детям. Будем совершенствовать законодательство в сфере опеки и попечительства. Рассчитываем, что зримых результатов мы добьемся скоро, в ближайшей перспективе. И вновь созданного фонда содействия решению проблем детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, будет работа, и будет работа, которую этот фонд будет делать достойно. Еще одна новация, особенно важна для молодых. В правительстве рассматривается вопрос об увеличении возраста участников жилищных программ для молодых семей с 30 до 35 лет. Все эти меры, как вы понимаете, актуальны не только в год семьи. Не менее важно чтобы цели и задачи года семьи получили развитие и в будущем, чтобы были найдены новые и эффективные направления такой работы. Дорогие друзья, наступающий новогодний праздник по давней традиции вновь соберет вокруг домашнего стола все поколения, даст вам тепло, уют и хорошее настроение. И пусть 2008 год будет для ваших семей счастливым, а ваши дети и внуки порадуют вас новыми успехами. Пусть следующий 2008 год принесет в российские семьи здоровье и благополучие. Всего вам доброго.